Добрый день, дорогие братья и сестры, храни вас Бог, и многое облагали лета. Вы на канале Спаси и сохрани, и я многогрешный народ Божий Евгений. Христос Воскрес. Дорогие братья и сестры, в пятницу 27 ноября 2020 года было явление Божьей Матери, старицы Кириаки, духовной дочери Святой Софии Клисурской. Я бы хотел бы поделиться с вами этим видео и рассказать более подробно об этом уникальном событии. Старица Кириакия 95 лет. Она живет в Толи-Маиде, Греция. В марте 2020 года ей дважды являлась Матерь Божия. На виде старица Кириакия рассказывает, что она услышала от Богородицы. Ниже расшифровка и перевод в виде с греческого языка. В первый раз она мне сказала, все церкви будут закрыты. И она подчеркнула это. Но если народ покаятся, то мой сын сменит гнев на милость. Вот, собственно, и все. Не буду говорить другое, что она сказала, потому что это было для меня личное. Через 10, вернее, через 15 дней она пришла ко мне снова и сказала: Кириаки, эти люди не каются. Они такие же, как во времена Ноя. Знай, что никакие маски или прививки не спасут человечество. Они ничего не смогут сделать. Гнев Сына Моего будет велик, если люди не принесут покаяние. Все на колени, лачьте и рыдайте. Молите Бога о спасении, и тогда все сразу уладится. А вот что будет, если мы будем далеки от покаяния. Будет столько умерших что священники не будут успевать их хоронить. Но, к сожалению, священников часто даже не будет на похоронах, погребать будут без отпевания. Дай Бог нам всем настоящего покая и да помилует всех нас Господь. Итак, нас предупреждает Богородица о грядущих событиях, которые могут произойти. К сожалению, грядущие события весьма неутешительны. И здесь, как вы видите, когда второй раз явилась Богородица, она предупредила и сказала о том, что, к сожалению, нет покаяния у народа. А где нет покаяния, там людей постигают серьезнейшие бедствия. Итак, дорогие братья и сестры, будем трезвиться, будем сугублять молитву, будем поститься, будем каяться в грехах, потому что нас ожидают серьезные события. Это уже не просто так. Сейчас нам надо духовно подготовиться. Духовно подготовиться к грядущим тяжелым событиям. И я вспомнил слова одного батюшки монаха Глиба, который почил совсем недавно, в августе 2020 года. К сожалению, узнал я эту новость буквально на днях. Я, конечно, не поверил в том, что в августе этого года почил старец моноглиб. Как вы все прекрасно понимаете, у него выходили интереснейшие видео, и я эти видео даже выставлял на своем YouTube-канале. Он очень много говорит о Святой Руси, о покаянии, о святых добродетелях, которые нам нужны для нашего же спасения. Но самое главное, последнее видео, которое было его перед смертью, это, конечно, шла речь о покаянии русского народа, о в грехах. И в данном случае он привел пример книгу Афонского Ина Кафикары, который называется Плачкающегося грешника Покаянные молитвенные размышления на каждый день седмиц. И вот я сейчас в данном случае предлагаю вам послушать, напоминаю, что это последнее видео старца монаха Глиба исповедь для всех нас, русских православных христиан, чтобы мы держались покаяние и могли хоть как-то сменить гнев Божий на милость Божию. А сейчас, дорогие братья и сестры, предлагаю послушать последнее видео монаха Глипа. Притом плач кающегося грешника чрезвычайно необходим в нынешние дни всем русским православным прихожанам, дабы сдвинуть с мертвой точки пульмановский вагон покаяния. Ведь предлагаемые размышления представляют главным образом выдержки из вдохновенных творений святого Ефрема Сирина, которому по справедливости усвоено предпочтительные наименования проповедника покаяния. Но выдержки эти очень удачно подобраны и всегда приводятся буквально. По местам они дополняются собственными размышлениями благочестивого святогорца-фикары и в целом производят то тихое и вместе тем глубокое, умиляющее душу впечатление, каким отличаются только святоотеческие творения. Это поистине плачкающейся души, изливающие скорбь свою пред бесконечным милосердием Божьим. Итак, приведу несколько фраз из книги «Плачкающегося грешника». Теперь я предлагаю сейчас прочитать покаянные молитвенные размышления на каждый день седмицы. Каждый день седмицы разбит по дням недели. Размышление первое по размышлению восьмое. Сие размышления предоставляют главным образом о выдержке из вдохновенных творений святого Ефрема Сирина, которому по справедливости усвоено предпочтительное наименование проповедника Покаяния, но выдержки эти очень удачно подобраны. Приими молитву от скверных и нечестивых уст о владыка всех человека любчи Иисусе Христе, не погнушаяся мною как недостойным, как неразумным как уподобившимся скотам несмысленным. Не лишит твоего утешения бедную душу мою, которая своими делами аду приблизилась. Узыщи меня, овцу заблудшую. Нет во мне ни усердия, ни умения, чтобы исправить себя. Я ослепил себя удовольствиями плотскими, его душа моя помрачена, мое сердце окаменело от упоения страстями. Пред тобою, Господи! Спаси мир, исповедую и все горе мое, мое лукавство, мое неразумие скотское и все щедроты твои, все утешение, все то, что ты, человеколюбче, творил со мной по благости твоей. С самого раннего возраста я уже оскорблял тебя, не родил одобродителей, прилежал всякому злу, участвовал во всяком грехе, но ты, о, владыка мой, ты не смотрел на греховность мою по твоим неизреченным щедротам. Сыне Божий, дерзновенно подъемлю поникшую долу главу мою, уповаю на благодать твою, но потом снова опускаю, воспомянув грехи мои. Твоя благодать от меня к жизни, а я стремительно бегу к смерти. Ибо моя слабость, злой обычай мой, влечет меня туда против желания моего. Да, зол – навык страстный, он вяжет мою мысль узами нерешимыми, и сии узы оказываются всегда мне приятными. Злым навыкам, как сетями, я, окаянный, опутываю сам себя и радуюсь, будучи связ, погружаюсь в горький омот и услаждаюсь этим ежечасно поновляет враг узы мои, а я тем и веселюся. О, как велико коварство врага! Он не связывает меня узами, коих я не желаю, но всегда приносит для меня такие узы и сети, которые я сам с великим наслаждением приемлю от него. Знает он, что мое греховное произволение сильнее меня и приносит мне такие узы, какие я сам пожелаю. Вот о чем бы мне плакать и рудать. Вот в чем мой стыд и поношение. Я скован моими же похотениями. Я мог бы разбить Сияковы в одно мгновение и освободиться от всех сетей, но сам того не хочу. Меня одолела слабость моя. Меня поработили себе навыки страстные. И вот что еще особенно гибельно для меня. Вот о чем мне должно плакать. Стыдом покрываясь, и я действую заодно со врагом моим. Он вяжет меня. А я умершляю себя страстями, которые доставляют ему радость. Я мог бы разбить его оковы, но не хочу. Мог бы избежать его сетей, но не желаю. Если что-нибудь и горе с нее всего, достойнее слез и руданий, может ли быть что-нибудь более постыдное? Нет. Я уверен, что не может быть большего позора, как исполнять желание врага своего. Так, в окаянстве моем, я не хочу познать ус моих, и я тщательно прикрываю их каждую минуту от посторонних глаз, внешним образом благоговений. Но совесть моя, несмотря на то, обличает меня. Обличает всегда. Почта, говорит она, не трезвишься, окаянный. Или не ведаешь, что уже при дверях страшный день судный? Восстань и укрепись, расторни свои узы. Для тебя есть еще сила, могущая тебя взять и разрешать. Так всегда обличает меня святая совесть. Но я сам не хочу расстаться с моими сетями и оковами. Я каждый день плачу и рыдаю о том, но остаюсь связанным теми же самыми страстями. О, каянный и страстный, я немало не забочусь о благом преуспеянии в моей жизни, немало не страшусь смерти, опутанной сетями. Моя наружность принимает вид благоговения в присутствии других, но душа остается скованную непристойными помыслами. По внешности я тщательно стараюсь казаться благоговейным, а по душе я мерзок в очах божьих лицемерно подслащаю речь мою, когда говорю с людьми, а сам исполнен горести и лукавого произволения. Что мне делать в день суда Божия, когда Бог откроет вся тайная на судище страшно? Великий страх оковывает часто мое грешное сердце. Я чувствую, что затянут узы неисчестных беззаконий моих. Я знаю, что там ожидает меня мука вечная. И если здесь не умолюсь со слезами моего судью, вот почему припадуя к стопам Твоим владыка, не удержащий дрот Твоих во гневе Своем, Господи, Ты сам ожидаешь моего обращения. Ты не желаешь видеть никого в огне неугасающим, ибо ты всем человеком хочешь спастись в жизнь вечную. Дерзая на человеколюбие твои, умоляю тебя. Иисусе Христе! Сыне Божий, призри на меня и помилуй меня. Изведи из темницы беззаконий душу мою, да высияет светлый луч твой в моем помышлении, прежде чем отойду на будущий суд страшный, когда уже невозможно будет покаяние в грехах, Страх объемлет меня, окаянного и многонемощного, или лучше сказать, нечестивца, как я пойду туда, неготовый и совершенно обнаженный от всякой добродетели. Страх и трепет связует меня, когда вижу, сколь я ленив к доброму, как убореваюсь грешными помыслами, когда вижу, что повинуюсь бесам, которые обольщают меня с на погибель. Я уподобился купцу ленивому и нерадивому, который с каждым днем теряет свой капитал и проценты. Так и я, страстный, сам себя лишаю небесных благ среди многих искушений, овлекущих меня на зло. Я сам чувствую, как враги окрадывают меня ежечасно и, вопреки желанию моему, вовлекаюсь в постыдные помыслы, которые ненавижу. Ужасаюсь при мысли о моем злом произволении, при мысли о том, в чем она погрешает безрассудно, страшусь, когда, помышляя о моем ежедневном раскаянии, которое не имеет под собой твердого основания, воздержаний, ибо не допуская до сего враг души моей, каждый день полагаю я основания и снова своими же руками разрушаю труды свои. Нет, еще не положила доброго начала мое доброе покаяние, еще не видно конца моему злому неродению. Я все еще работаю желаниями врага моего, усердно исполняя все, что он не захочет. О, кто даст главе моей воду неиссякаемую и очам моим источник слез? Пусть бы ручьем текли сие слезы, и я всегда плакал бы перед всесчедрым Богом, дабы послал он благодать свою и исторгнуть грешника из пучины морской» увлекающий ежечасно блудную душу мою бурными волнами грехов Усилились злые хотения мои, они стали язвами неисцельными. Блудница Оне стала вдруг целомудренной, объятая страхом суда Божия. Она возненавидела скверный грех, воспоминая будущее осуждение вечной и нестерпимой муки. А я, несчастный, молюсь ежедневно, Противу страстей греховных, не отвращаюсь от них, но все еще остаюсь в моем злом обычаи и надеюсь покаяться впоследствии. И суетным обещанием такого покаяния всегда сам себя обманываю, всегда говорю, что каюсь, но на деле никогда не каюсь, на словах только каюсь с отчанием, а на деле далек от покаяния. А если еще при этом благополучно течет жизнь моя, то и вовсе забываю бренность естества моего, забываю, что грешу сознательно и еще более погружаясь в бездну греховную. Исаф не обрел место покаянию, потому что с наглым намерением совершил грех, а не по увлечению согрешил. Он и Бога не устыдился, и родителей огорчил не по заблуждению, а сознательно. и при том, что родители наставляли его во всем добром. Не обрел места покаяния и Иуда предатель, потому что согрешил, пребывая с самим Господом, и знал, что делал, ибо имел и опыт благодати Божией. Итак, чего ожидать мне? Окаянному от грехов моих, сознательно но и соделанных. И если лишь помысливший злой уже подобляется соделавшему грех? то как же я буду делать отчет в бесчисленном множестве грехопадений моих? Хам, только помысливший о позоре отца, был отвержен. Единомысленники Кореи, еще не предпринявшие ничего худого, были поглощены землей. Также погибли огнем небесными воины, посланные взять пророка Илью. Саул едва сложился в помысле к идолослужению, уже был отвержен. Ахитофелк не делавший, но лишь давший совет на зло, умер во грехе своем. Невелик был, по нашему суждению, человеческому и проступок сыновей Ааронова, однако же они поплатились за него смертью. Наконец, и Сапфира, пренебрегшая покаянием, не нашла времени для покаяния. Рассматриваю дела мои и внимаю моему произволению» а жду решения правды Божией и заранее признаю праведным мое суждение. Зачем я обольщаюсь напрасно своей безукоризненной внешностью? Ведь я чушь всякой действительной добродетели, я всегда творю противное пред очами самого всевидящего Бога. Справедливо осуждены фарисеи, обличаемые самим Спасителем, который называет их внешность полной лицемерия и лукавства. И со мной часто случается то же самое, я недоволен, когда обличает меня совесть моя. Жестокими кажется мне ее обличение. Да, горькая истина тому, кто старается укрыться от нее. Итак, откину мою благовидную внешность, и видны будут черви мои. Сниму личину раскрашенную, и увидят люди во гробе труп разлагающийся, познают цену наших деяний, и видно будет им подобие фарисейское. А если что и сокроется здесь от взоров людских, то все искусится огнем на суде, по слову апостола. Подай мне руку помощи, Господь, подай руку на земле валяющемуся. Хотел бы я встать, да не могу. Бремя греховное давит меня, злой навык удерживает меня. Вижу, что нахожусь среди мрака, среди тьмы непроглядной. Я простираю руку и, будто разбитый параличом, в одно и то же время и благодушество и печальюсь. Молюсь об освобождении и унывая от поста. Доброе прозволение у меня есть, но все от чего-то спотыкаюсь. Люблю я выстаивать долгие службы церковные, но не забочусь о благоугождении Богу. Как я дерзну просить оставления прежних моих грехов, не оставляя прежнего образа жизни моей как совлеку с себя ветхого человека тлеющего, не отложив прежде прельщающих меня похотей. Увы мне, прельщающих меня похотей. Увы мне, как я вынесу обличение законопреступных дел моих и помышлений? Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Уста недостойные вопиют к Тебе, Владыка, сердце нечистое, душа грехами себя сквернившее, услыши меня ради благости твоей, не отрини моления моего, ибо ты не отвергаешь молитвы истинно кающихся. Но мое покаяние нечисто, не постоянно, я час каюсь, а потом целые дни прогневляю тебя. Укрепи мое сердце страхом Твоим, утверди мою душу на камени покаяния. Да победит благость Твоя сущую во мне злобу, да победит свет благодати Твоей сущую во мне тьму. Склонись на молитву мою, приблаги Господи, не ради правды моей, ибо нет во мне ничего доброго, но ради Твоих же щедрот, ради Твоей же многой и неизреченной благости. Укрепи мои члены грехом расслабленные. Просвети мое сердце злым похотением омраченные. Сам не допускай меня до деяний греховных, дабы не у меня совсем супостат. Не отвержи меня от лица твоего, да не услышу от тебя. Аминь глаголю тебе, и я не ведаю тебя. Спаси, Господи, от смерти душу скорбящую. Ты имущий власть живота и смерти. Ты сам сказал, Просите и дастся вам, очисти же меня, Господи, от всякого греха прежде конца, даруй мне человеколюбче, в течение всей остальной недолгой жизни моей проливать от сердца слезы к очищению душевных сквер моих, дабы возмог я, хотя немного здесь, расплатиться по многочисленным рукописаниям грехов моих, а там, Спастись под покровом всесильной десницы Твоей, когда вострепещет всякая душа от страшной славы Твоей, ей, Владыка Господи, Сынни Божий Единородный, услыши и приими моление грешного и недостойного раба своего. Спаси же меня, туни даром одной благодати Твоей, ибо Ты, Бог милостивый и человеколюбивый, и Тебе высылаем славу и благодарение и поклонение. Куп нас обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.